Я всех приветствую на своем канале. Сегодня я хочу вас познакомить или рассказать об кране, который, вернее, проекте, который называется BitcoinFaucet.com Здесь мы зарабатываем только сатоши, только сатоши, с выводом на FaucetPay. Сейчас мы находимся в дашборд, но это как бы кабинет. Что мы здесь можем сделать в кабинете? Мы можем вывести, во-первых, деньги. Вот мы, это я потом покажу. И посмотреть, сколько у нас заработано. Вот у нас только заработано. И какой у нас уровень. Далее, как здесь зарабатывается? Прежде всего зарабатывается на кране. Кран. Каждые 4 минуты. Так, 8, 8, 5 и 6. 8. Рекламы здесь очень много. Восемь, пять и шесть. Шесть. Я не робот. Сюда называем. Антибот почему-то неправильно. Ладно, будем делать по-другому. Сначала делаем по-другому. Так, теперь элефант. Элефант. Элефант. Что такое резет? Ну хорошо, резет. Элефант. Маус. Где маус? Ой, господи. Маус. Тигр. Попробуем. Пятьдесят коинов нам дали. Хорошо. Он... Сразу говорю, что проект немножко тяжелый, то есть у него надо все время требовать, как говорится, заставлять его давать вам эти сатоши. Значит, вы можете сделать вот таких вот получений, тысячу раз через каждые 4 минуты. Так. Здесь мы зарабатываем еще на серфинге. Вот серфинг. Он абсолютно разный. 40 секунд вы получаете 60 коинов. Где-нибудь возьмем, что-нибудь у нас есть. Ну вот, за 10 секунд вы получите 20. Давайте попробуем Вверху пошел таймер. Отлично, получили. Теперь я хочу обратить внимание на то, что здесь есть э, шотлинки. Кто делает, кто умеет, тут очень хорошо. Хорошо. Но вот у меня, например, первые шотлинки, вот видите, 400 практически сразу, вот эти вот, они у меня просто не получились. Хотя я умею шотлинки. Хорошо, что... А вот со я все таки сделала, по-моему, три или несколько штук. Чтобы на... Чтобы вывести, сразу показать вам минималку. Когда вы делаете эти шутлинки, а потом вам набираются вот это вот, Шипь забываю как это называется. Ну не важно, главное показываю. Видите, у меня ни одной целой нет, здесь что-то вроде похожее есть. Достижение, все, вспомнила слово. Достижение. Ну и когда будет здесь полная строчка, тогда и можете классно получить. Но я очень сомневаюсь. Но я хотела обратить внимание, еще раз зайти на... ТС, ну то есть на майнинг, фу майнинг, на сёрфинг. Сейчас держу. А, а, ну осталось 480, потому что я одну шлепнула. А вообще-то, вообще-то, вот здесь вот, когда вы начинаете их, здесь стоит 500 коинов. 500 коинов это минимал, когда вывод. вот. Вот чем дело. Поэтому... Чем мучиться с шотлинками, лучше, по-моему, пройти все э, серфинги. Ну, все ссылки на серфинге. И плюс еще сам кран, как раз набирается минималочка. А за мной я вам так сказала, да, самое главное забыла. После регистрации вам на почту пройдет письмо. Мне лично пришло в спам. Так что имейте это в виду. Ну, а теперь, конечно, вывод. Не туда нажимаю. И говорю, вот тут вот, он. Вот. Такой вот дашборд. На данном этапе у меня 670 коинов. Это можете собирать, а можете сразу выводить, как хотите. Это всего лишь 28 сатошей. Но если учесть, что... 500 минималки набирается, как вы видите, я за один раз ее набрала, то мож, может быть и хорошо. Крат сразу говорю, немножко упрямый. Ну, теперь попробуем его вывести. Опускайтесь вниз. Сюда надо вставить. Не помню у меня. Если вставить. Да, еще стоит. Сюда нужно вставить ваш крипто кошелек, Биткоиновский Сатоши. Я не робот, ну и проверяю весь дро. Написано, что выведено. Сейчас зайдем. Где у меня здесь. Вот. Сейчас. Нет. Вот здесь. Да. И смотрим. Вот э, биткоинер фаушет второго, вот они, 28 сатошеков. Так что кран платит. Э, Если случай, что можно за один раз сразу вывести, то есть набрать и вывести, то, я думаю, есть смысл этот кран присоединить свой портфель заработка и также вы можете и также вы можете заработать просматривать другие мои ролики на моем канале здоровья и удачи